на том берегу далеко полумраками луки убегает на запад река по горе золотыми каймами разлетелись как на пригорке то сырка то жарко Сдохи дня в дыхании ночном Но заттится, теплится ярко Голубым и зеленым огнем Прозвучало, прозвенело проходилось на том берегу Прозвучало, прозвенело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 я ярко, голубым с зеленым огнем. Прозвучала над ясно рекою, прозвенела по лугу. Прокатилась на трощине мое, Засветилась на том берегу. Далекое полумраки милука убегает. На запад река Погорев золотыми каймами Разлетелись, как дым оплака. На пригорке то сыро, то жарко Вдох дня, если выход не начну Но зарница теплится ярко Голубым и зеленым огнем Прозвучало, прозвенело, прокатила